Все эти аплодисменты и подборные сообщения и сердечки хотелось бы пригласить госпожу Сиаси Юнь. Здравствуйте, дорогие друзья. И uh, здесь, и сейчас я представляю uh, корпорацию FOCO, представляю международный бизнес-колледж корпорации uh, FOCO. Приветствую каждого uh, из вас на нашей uh, прямой трансляции. И действительно очень здорово, что у нас есть возможность видеться uh, вот таким вот образом в uh, онлайн-формате и uh, встречаться каждую неделю. 来到我们的直播间主要是来了解我们凤凰口服业的一个神奇之处以及它的一个研发背景 и, конечно же, я уверена, что сегодня вы присоединились к нашему прямому эфиру с целью открыть для себя что-то новое, узнать еще больше информации о одном из самых популярных продуктов корпорации ПОХО, а именно эликсире Фениксе с кардицепсом, о разработке его технологии производства эликсира и также о спектре его воздействия, узнать еще больше информации. Uh, действительно, сегодня эфир у нас особенный, и мы с вами узнаем определенного рода детали о данном продукте и узнаем способы применения данного продукта. Mm -hmm. И как вы знаете, у каждого продукта, собственно, у каждого товара да, есть свои определенного рода свойства, и, собственно, тот или иной продукт направлен именно на реализацию этих свойств, например, в человеческом организме. И, например, да, вот такой простой пример продукция, продукты, товары направлены на поддержание здоровья. А на что они направлены? Собственно, название само о себе и говорит, чтобы поддерживать в хорошем состоянии наш организм, да, чтобы он не слабел да, и держался хорошо, скажем так. И э, здесь, конечно же, хотелось бы рассмотреть именно вот сам, само слово, там такой концепт, да, здоровье. Что это такое? Здоровье на самом деле ⁇ это хорошее состояние физическое да, человека, это хорошее психоэмоциональное состояние, да, то есть психологическое. И, конечно же, здоровье, один из факторов здоровья ⁇ это приспособляемость к жизни в обществе, социальная адаптация и социальная реализация человека. На самом деле многие действительно ошибочно предполагают, что здоровье заключается только в том, что я не болею. То есть некоторые люди думают, что здоровье собственно, определяется отсутствием заболеваний. Некоторые считают, что да, у меня вроде ничего нигде не болит, я вроде и сплю нормально, да, и кушаю, все хорошо себя, отлично чувствую, и все. Но на самом деле нет. Здоровье это широкий такой концепт со многими аспектами. 呃, но, ,呃, конечно же, для того, чтобы хорошо поддерживать состояние нашего организма, ,呃, мы ,呃, должны также изучать, да, то есть понимать, каким образом и что воздействует на наш организм. В данном случае мы с вами будем рассматривать культуру поддержания здоровья Яншен. И, 呃, 咳 -咳, возможно, 呃, есть еще среди вас те люди, которые не совсем понимают, да, 呃, 呃, что под собой подразумевают вот эти два слова, вот эти два концепта. Концепт здоровья и концепт яншэн. Хорошо, теперь я буду解释ать, что называется健康, что называется яншэн. И сейчас мы здесь с вами, собственно, на простых примерах рассмотрим, что на такое здоровье, что такое Яншен. Давайте самый простой пример вам приведу. Давайте представим следующую ситуацию. Юля, например, я, да? Собралась сегодня по своим делам, куда-то мне нужно ехать на машине, да, и вот я, собственно, поехала на машине в место, куда мне необходимо. И, и э, уже время меня настолько сильно поджимало, у меня времени не было. Да, Я так торопилась, э, доехала до необходимого мне места, но просто где-нибудь на обочине э, да, э, оставила свою машину, то есть я не поехала... Uh, не доехала до стоянки. Я просто где-то на бочне у дороги, я там оставила машину. И вот пош... оставила я машину, значит, да, в неположенном месте, пошла заниматься своими делами. Uh, uh. Сейчас я uh, походила, там что-то свои дела сделала, возвращаюсь, смотрю, а машины-то нет, все, машину эвакуировали. И да, что мне нужно сделать? Конечно же, мою машину эвакуировали, я должна заплатить штраф где-то примерно да, 5, размером 5000 рублей, плюс еще нужно заплатить дополнительный какой-то штраф, как административное нарушение, там что-то 750 рублей, и я за голову берусь, а ничего себе, сколько проблем появилось. 这个时候有俩非常后悔,再叹息,如果我刚才要注意一点,我把它停到停车上,我只需要花一百人不过 然后我开始怀疑,我开始怀疑 Всякая, да, Вот почему я э, не э, оставила машину на э, стоянке, может быть, на платной стоянке, где за час, там, к примеру, я могла бы заплатить всего лишь 100 рублей, и все, проблема моей бы никакой не было. Я сейчас не тысяч рублей, и и тут сейчас, да, я вот уже начинаю грызть, да, мне словес прям грызет. эх, вот если бы я оставила эту машину на платной стоянке, да, мне бы никаких проблем не было. Я бы сейчас вернулась благополучно, села в машину, уехала обратно там домой или еще по каким-нибудь своим делам. А сейчас мне нужно штраф заехать, заплатить, за машиной заехать. Вот точно так же, вот этот пример да, мы можем сравнивать непосредственно э, со здоровьем. Да? Э, например, мы вот что-то чувствуем, какое-то легкое ощущение неприятное в области живота, там, э, в области желудка, какое-то вздутие желудка, просто какой-то дискомфорт. И, я, и, и многие люди считают, что да ладно, Господи, ничего страшного да, пройдет И да, многие думают, что... 嗯, все, тут сейчас быстренько пройдет, да, ну, поболеет, поболеет, пройдет. 嗯, вроде не так уж сильно меня это и беспокоит. И э, в тот момент уже, да, когда нам действительно припекло, когда уже реально сильно болит, например, тот же желудок, мы бежим к врачу, мы бежим к доктору, да, у нас обнаруживают уже какое-то заболевание, доктор говорит, что нужно потратить там ни одну десятку тысяч рублей, да, и на обследование, и на лекарства, и так далее. И тут мы сразу задумываемся, вспоминаем ту еще первую ситуацию, когда какое-то было легкое недомогание, да, и когда мы могли на него обратить внимание и потратить там условно говоря, да, тысячу рублей и так далее, при этом не довести до усугубленного состояния и мы вот думаем, почему мы так не сделали, почему мы вот довели, довели до такого плохого состояния уже, до болезни, и начинаем тоже себя внутри корить. Что такое яншен? Яншен это собственно Ян культура, это различные способы, различные методы, которые помогают нам поддерживать состояние организма, при этом предупреждать появление болезни. То есть это профилактика болезненного состояния в организме. То есть, да, чтобы в тот момент, например, когда мы испытываем какие-то дискомфортные ощущения, неприятные, что-то где-то нас вроде не слишком сильно, но все-таки как-то беспокоит, уже в этот самый момент обратить на данную проблему внимание для того, чтобы избежать каких-то негативных, неприятных последствий, осложнений и так далее. И э, давайте мы сейчас с вами обратим внимание, собственно, какие же факторы влияют на состояние нашего организма, какие же факторы влияют на наше здоровье. А, Во-первых, это э, какие-то э, раз, разного рода неправильные наши жизненные привычки. <связывание> и, например, да, что за такие неправильные жизненные привычки? Когда мы кушаем очень много, кушаем плотно, да, вот как сели, смачно так поели, до сыта, до отвала, да, вот такой, например, пример, это неправильно. Да? Либо же, когда у нас нет какого-то режима в питании, например, мы утром встали, ничего не поели, и с голодным желудком, пошли там на работу и так далее вот это вот все такие простые примеры жизненных привычек такой вот, а вот этот привычки как фактор влияющий на наше здоровье и 100 процентов составляет 60 <зычки> далее следующий фактор это фактор уже генетический он уже составляет у нас 15 процентов Следующее это медицинский фактор и здесь он составляет уже 8%. Климатические факторы составляют 7%, и фактор воздействия окружающей среды это 10%. 10%. И соответственно все вот эти вот факторы, да, они и влияют на Состояния нашего организма, они влияют а, на то, что о, человек может обнаружить себя в предболезненном состоянии и так далее. Например, дать представление о такой да, мы часто сталкиваемся а, с какими-то простудными заболеваниями, да, болями в мышцах, ощущением а, бессилия по всему телу. Сбой в работе пищеварительной системы мы вот частенько с вами испытываем. Ну, бывает такое, да, люди испытывают боль вот в поясничном отделе позвоночника, да, и так далее. Проблемы связаны с дыхательной системой, например, воспаление в носу, да, в носовой полости, рениты, какие-то воспаления в области горла, зуд в горле. <говорить> в <голове> <говорить> в <голове> И, собственно, да, люди прибегают, когда мы вот сталкиваемся с таким, да, мы можем прибегать к разным способам, разным методам разрешения вот этих вот хронических проблем. Uh, и uh, мы стараемся регулировать состояние своего здоровья, да, используя разные методы, да? например, это регуляция психологического характера, то есть это яншен психологии. И uh, здесь, uh, собственно, uh, регуляция... Uh, психологического фактора, скажем так, да, это э, также один из способов Ян Чен, то есть мы его называем просто Ян Чен психологии. Он направлен на регуляцию нашего психоэмоционального состояния. То есть, да, чтобы мы себя чувствовали э, комфортно, э, чтобы у нас э, не было каких-то э, ощущений, например, там, тревожности и так далее, чтобы мы себя максимально э, комфортно, морально, то есть психологически чувствовали. <говорот> <говорот> Также некоторые люди для регуляции состояния своего здоровья они прибегают к различного рода спортивным нагрузкам, то есть физическим нагрузкам. И если мы говорим о яншен культуре, то это уже называется у нас поведение. И физические нагрузки, то есть спорт да, в нормальном, оптимальном объеме вам помогает нам также. Каким образом? Налаживается метаболизм, то есть обменные процессы в организме. Происходит Очищение организма, очищение э, крови, внутренних органов и так далее от шлаков и токсинов. Следующий э, способ, да, к которому также люди прибегают, это же э, регуляция э, с помощью э, питания. Да, и в яншен-культуре тоже есть э, свой аспект, своя составляющая, это яншен питания. Ну вот, например, те люди, которые страдают сахарным диабетом, да, и у них есть определенный скажем так, ряд продуктов, которые не совсем, например, рекомендуем к применению. Почему? Потому что может повысить уровень сахара в крови и так далее. Соответственно, человеку также важно обращать внимание именно на правильное, э, точнее на рациональное питание, да, чтобы э, не ухудшить свое здоровье. Ухудшить свое И, соответственно, люди ищут способы для того, э, точнее продукты, да, которые также помогли бы благотворно, благоприятно влиять на э, организм да, и кушать, употреблять пищу, точнее те продукты, э, которые э, не э, будут влиять именно на повышение сахара, уровня сахара в крови. И когда мы говорим о яншен, э, мы также должны затронуть именно суть, смысл uh, Яншан, традиционной китайской медицины. А суть заключается в регуляции энергии и крови. А, Давайте приведем... пример. Себя, чтобы... uh, вот, uh, что uh, за баланс такой в циркуляции энергии и крови? Себя, я мог... Представим, да, что вот голова у меня поваливает. Ну и, например, я решила прибегнуть к способам традиционной китайской медицины, воздействия на биологически активные точки, да, массажные действия на тех или иных биологически активных точках. И вот, например, да, я... Uh, сделайте эти массажные движения, нажим, на необходимые точки, и затем через пять минут я uh, чувствую, что вау, wow, действительно, мне стало легче, мне стало лучше, голова уже не так болит. Почему это происходит? Почему так происходит? Потому что я активизировала, да? условно говоря, вот простыми словами, чтобы понять не было, я вот раздражала какие-то биологически активные точки, да, которые в данном случае могут мне помочь, активизировала их, да, в результате чего у меня а, лучше стало циркулировать а, кровь, соответственно, энергия ци а, и кровь нормально стали доходить, кислород, например, нормально стал доходить, да, и а, я реально стала себя чувствовать лучше, то есть голова уже не так болит, меньше болит. 养生同时还可以达到什么呢？调和阴阳。呃，также в <音> йошэн <音> очень важно сбаланс энергии, баланс энергии ин-инь.我们刚才为什么要说了健身运动？其实，当我们健身运动的时候，我们身体的机能以及我们的脏腑的一个运速是加快的。 啊, и 呃, соответственно, да, мы только что приводили вам 嗯, такой пример занятия спортом, да, о том, что также. 呃, это как один из яншен-поведения, да, это один из аспектов, собственно, самого концепта яншен. Да, и мы рассматривали, что когда человек занимается спортом, то у него активизируются и внутренние органы, да, и улучшается циркуляция крови. Соответственно, здесь также идет и проработка энергии инь и янь, то есть налаживание также баланса во внутренних органах именно инь и янь. 那接下来的话呢我们来了解一下我们凤凰口服业它是怎样能帮助我们调和阴阳平衡气血 И очень важно, как вы поняли, чтобы в нашем организме именно был баланс и ян, опять-таки, чтобы наши внутренние органы хорошо циркулировали, чтобы человек себя чувствовал. Но и также важно, собственно, в комплексе, чтобы была и регуляция, ци, точнее, чтобы э, энергия ци и кровь нормально циркулировали по организму и чтобы был баланс между энергиями ин и ян а сейчас мы с вами рассмотрим uh, один из культовых продуктов нашей uh, корпорации именно это эликсир феникс вы знаете что uh, да, наша корпорация уже uh, работает более uh, чем 10 лет на зарубежном рынке uh, и действительно uh, Эликсир Феникс – это тот продукт, из чего наша компания начинала свою работу. Действительно, можно сказать, это культовый продукт, потому что многие люди его любят. И этот продукт действительно людям помогает в регуляции состояния организма. И вы уже многие слышали да, о этом продукте, я думаю, 100%, да, уже много о нем знаете. 那么我们这个凤凰口服液的话呢，它的成分是非常，呃，独特的是由我们的凤凰虫草提取物所提取。 и действительно, состав данного продукта он необычайно богат и богат, собственно, скажем так, драгоценными компонентами, которые используются, точнее, ценными компонентами, да, которые используются в традиционной китайской медицине. 从小的特殊生产环境是需要在海拔3500-5000米这种高寒地带才能产出这种独特的这种上等的药材 И, как вы знаете, само название этого Эликсира, это Эликсир Феникс с кардицепсом да, точнее, кардицепс – это очень дорогостоящий продукт, собственно да и даже в Китае он действительно очень дорогой. И его сумма – 5,000 вен, как вам шоу и Кардицепс – это то средство в традиционной китайской медицине, которое обладает, скажем так, двунаправленным таким эффектом, двунаправленным воздействием. То есть здесь у нас происходит регуляция как раз-таки тех энергий, о которых мы говорили, это инь и янь. И в, традицион... и в китайском языке кардицепс состоит из четырех иероглифов. А именно это два слова. То есть это насекомое – это гусеница, бабочки, танкопряда, и трава – то есть это тело гриба, собственно, сам кардицепс. Насекомая и трава, мы уже рассмотрели это, поэтому да, это также, этот продукт имеет двунаправленное воздействие, помогает нам уже регулировать баланс энергии и янь в организме. 我们这一款口服液为什么畅销这么好，品质这么好，效果这么好，就是由于我们这个产品的后面的一个研发的非常厉害的一个大师，就是我们的唐油之大师。呃，И, собственно, почему данный продукт действительно настолько популярен? И это все зависит, я думаю, вы сами понимаете, что это во многом зависит непосредственно от самого рецепта. Так вот, Эликсир Феникс, он был создан на основе мощных передовых технологий, а также на основе рецепта человека, которого вы все знаете, это профессор Тан Юджи. 呃, господин Тан Юджи, это всемирно известный человек, это э, мастер, знаток э, традиционной китайской медицины, это почетный ректор Академии наук традиционной китайской медицины в э, КНР. 嗯，那我们这个口服液的话呢，它主要是来源于我们唐油之国医大师提供的皇家正方。呃，И именно данный продукт собственно не зря мы говорили господине Тан Южэ, потому что данный продукт он был создан непосредственно на основе уникального рецепта Тан Южэ，结合了现代的这种高科技萃取技术。 и данный продукт, Эликсир Феникс, это сочетание в себе традиционной китайской медицины и, конечно же, достижение современных технологий, которые были направлены на то, чтобы у данного продукта была еще более хорошая усвояемость. И давайте мы сейчас с вами рассмотрим уже более детально основные компоненты нашего эликсира Феникс. Это, собственно, экстракт кордицепса, линжи, линзи, также это экстракты шитаки, кистанхе э, э, пустынный, э, кизила лекарственного. <音><音> и мы сегодня более детально обсудим именно сам кардицепс и линджи. И сперва мы коснемся непосредственно самого кардицепса. Кардицепс китайский это гриф из семейства спорыньевых. И, собственно, кардицепс собой представляет насекомое, как мы уже сказали, да, это гусеница, бабочки, тонкопряда и трава. И, собственно, это тело гриба, соответственно, сам кардицепс. Мы, и благодаря тому, что были использованы современные технологии именно экстрагирования, Uh, да, экстракт кордицепса еще быстрее начинает свою активизацию внутри нашего организма. Uh, помогает наладить баланс инь и янь и урегулировать ци и кровь, улучшить их циркуляцию, работу. 以往我们用虫草来通过食补的时候，我们用来煲汤或者是用其他的食补方式，我们的吸收率只能达到百分之二十。而通过虫草提取技术以后，通过我们的这个口服液喝上去之后呢，它可以吸收率达到百分之六十到八十。嗯哼，Е соответственно да, если мы говорим о самой технологии экстрагирования да, то именно она помогает. Uh, повысить усвояемость организмом uh, кардицепса uh, более чем, uh, начиная от 60 до более чем 80 процентов. На с и э, э, давайте поговорим о ценности кардицепса, вот уже медицинской. Вот по данным э, медицинских исследований э, в кардицепсе э, да, э, содержатся и белки, и жиры, углеводы. Э, клетчатка различного рода, э, витамины, кардицепин, кардицепсовая кислота. И много полизахариды, аминокислоты. Uh, и uh, мы можем, uh, собственно, данный продукт, да, он может uh, использоваться для uh, регуляции вот, хронического нефрита. 自气管炎. Точнее, сам кардицепс имеется в виду, да? Может хронического нефрита, а также хронической почечной недостаточности, хронического бронхита, для регуляции коронарной болезни сердца, аритмии, мышного давления и так далее. 大家可以看得到口服液它是一个密封的一个包装每一次用的时候我们都是真空包装打开以后我们建议大家每次最低的话呢喝一只不要去说打开以后我们再到冰箱冷藏一下到晚上再去喝半只因为什么它是真空包装这样会氧化掉它的一个营养成分 и сейчас мы вам демонстрируем, обратите внимание, вот только что вам показывали флакончик с эликсиром феникса, и вы видели, что у него отличная упаковка, и сам флакон качественно выполнен, да, и, соответственно, крышка в нем защитная такая, да, что очень удобно впоследствии этот флакон открывать, да, специально есть такая палочка, да, который мы используем. И вот мы также рекомендуем, что если вы, если вы уже открыли да, этот флакон, то тогда а, сразу же его а, и а, выпивайте. То есть не нужно чуть-чуть отпили, оставили, там холодильник положили и так далее. Если уже вы открыли, то тогда пейте этот флакончик, да, имейте в виду вот флакончик с фениксом сразу, для того, чтобы он не терял своих полезных свойств. И давайте мы сейчас с вами рассмотрим непосредственно свойства кардицепса, каким образом кардицепс влияет на наш организм. И что он может регулировать. В первую очередь он помогает, кардицепс помогает регулировать иммунную систему, регулировать работу дыхательной системы. Вот. Если мы говорим непосредственно да о работе иммунной системы, почему это важно? Потому что часто вот, люди испытывают ощущение да, бессилия по всему организму, да? кто-то предрасположен, потому что вот, часто э, э, гриппует, заболевает, да, простудные какие-то проявления. Дальше, если мы говорим о дыхательной системе, то мы с какими проблемами сталкиваемся? Виниты, да, нос заложенный, горло болит, тешится, воспаленное горло, мы кашляем и так далее. Значит, дальше следующее. Кредицепс, он помогает еще улучшить работу сердца. Да? Тоже люди часто сталкиваются, бывает с аритмией. И так далее. 第四, 改善肝臟功能, 臟, 肝臟功能, также 呃, кардицепс он помогает улучшить работу легких, помогает улучшить работу печени. 第六, 有一定的, 呃, также Также он 呃, обладает 呃, противоопухолевым эффектом. 第七, 可以改, он регулирует кроветворную функцию в организме, может помочь регуляции, точнее кровотворной функции. Также помогает регулировать жиры, то есть липиды в крови. 呃, также ,呃, препятствует вирусам, регулирует ЦНС, центральную нервную систему регулируют регулирует половые функции. И также, также в состав эликсира Феникса входит еще и линжи. И, и uh, линджи это uh, тоже то средство, которое используется в традиционной uh, китайской медицине. И тоже оно очень uh, популярно и известно. <и uh, он, uh, линджи, да, он проникает в наш организм и uh, uh, укрепляет псы. 嗯, и также Линджи, действительно, он называется одним из высших средств, которые 呃, проникаются в наши внутренние органы, помогают регулировать 呃, баланс энергии. И 呃, в сравнении с 嗯, другими средствами который используется в ТКМ, он обладает таким более комплексным э, спектром действия. Давайте рассмотрим уже основные компоненты линджи и э, какую пользу э, они нам могут давать. Первое, о чем хотелось бы сказать, это полисахарида линджи <связывая> и также есть еще и титрапеновая э, кислота линжи. <связывая> и э, полисахариды линджи. давайте о его свойствах поговорим. Первое ⁇ это улучшение работы э, иммунной системы человека. Э, и э, также полисахариды линжи, они препятствуют образованию опухолей. Снижают давление, налаживают кровообращение, улучшают кровообращение, препятствуют появлению, да, возникновению заболеваний сосудов сердца, стимулируют выработку инсулина и препятствуют появлению сахарного диабета. Что же, какими свойствами обладает этерпеновая кислота линжи, она помогает улучшить микроциркуляцию. Снижает холестерин и предотвращает склероз сосудов. И uh, также uh, помогает uh, um, очищать наш организм, очищать uh, кровь, то есть происходит проводит детоксикацию в нашем организме. На uh, давайте посмотрим сейчас какими же также uh, свойствами обладает uh, в комплексе сам Первое, что хотелось бы сказать, имеет противоопухолевый эффект, защищает печень, выводит токсины. Замедляет процесс старения в нашем организме и также препятствует неврастении. Улучшает состояние сосудов и имеет противоаллергическое воздействие, регулирует уровень сахара в крови, помогает в регуляции дыхательной системы. Фон房, 嗯, теперь давайте мы с вами обсудим, собственно, преимущества эликсира Феникс. 啊, в первую очередь хочу сказать, что 呃, для эликсира фитнес было использовано отборное сырье, что очень важно. И дальше это уникальный рецепт, 呃, уникальный рецепт 呃, да, секретик, скажем так, такой, господина Тандуджи. Далее 呃, для 呃, производства данного продукта были использованы самые передовые uh, технологии. Uh, следующее, uh, точнее, здесь хотелось бы сказать, uh, что вот именно технологии экстрагирования помогают еще лучшему впитыванию, всасыванию, то есть усваиваем, усваиваемости uh, всех свойств uh, и всех компонентов. 第3, Далее, следующее это преимущество, преимущество относительно регуляции ини янь помогает укрепить легкие почки. И далее следующее преимущество это то, что продукт имеет очень приятный вкус и очень удобен в использовании, в применении, то есть можно его с собой взять. Да, он компактный. Теперь давайте поговорим, кому подходит эликсир Феникс. На самом деле большому кругу людей, большому количеству людей да, подходит данный продукт. Во-первых, это те люди, которые находятся в так называемом предболезненном состоянии, или как сейчас говорят, с здоровым людям. 各類初期總流患者. Далее, при различных опухолях. При остром хроническом гепатите, циррозе печени. Людям среднего и пожилого возраста, да, при малоподвижном образе жизни, при ослабленном организме, при остром и хроническом нефрите, почечной недостаточности, уремии, сахарном диабете, Фей е, при, при воспалении э, э, легких, при э, туберкулезе легких. Гуанян, при э, хроническом бронхите, астме, при э, таких проблемах, как э, аритмия и так далее В и соответственно в здоровительных целях целях поддержания здоровья можно принимать следующим образом на голодный желудок утром один флакон и вечером один флакон. Да, если, например, это люди, у как, которых есть хронические заболевания, да, то есть это утром один э, флакон Феникса и э, вечером также один флакон Феникса. 看到我们很多场直播的会议很多朋友也分享了特别是在这个疫情期间我们很多患有新冠病毒的朋友服用我们凤凰口服业之后再配上我们的钙片还有血清膚他的这个新冠病毒也慢慢的改善了得到了治疗得到了抑制现在特别在这里 Пандемии, да, важно тоже укреплять состояние своего а, здоровья. И вот также мы а, слышали от а, партнеров, да, а, что они принимали эликсир, феникс, кальций, а, синфу, да, для того, чтобы улучшить общее состояние здоровья. <реклама> Также хотелось бы сказать, что опять-таки, ну, мы же об этом говорили, если вы открыли уже э, флакончик, да, тогда сразу же его и выпивайте. Не нужно пить холодингу флакончика и потом его о, ставить в холодильник. Также хотелось бы сказать о рекомендуемом времени для применения. То есть, если это утром, то натощак, а если вечером, то это перед сном на голодный желудок. <таспорщик> Еще раз, утром натощак, а вечером уже перед сном. И способ хранения рекомендуем также хранить в темном в сухом месте, в прохладном месте, да, или в холодильнике. 由于今年疫情, uh uh, и uh, в, uh, в связи, собственно, да, с обстоятельствами, которые вот в этом году uh, произошли, да. Uh, из-за эпидемии и так далее наша компания э, также заботится о партнерах и э, э, вывела в свет уже новый эликсир э, Феникс нового образца. И э, эликсир э, Феникс, который же э, нового образца, скажем тогда, э, в нем есть некоторые изменения. Oh. И относительно э, оформления... Пауховый. Oh. Oh. Uh, и uh, также uh, научно-исследовательский институт uh, поработал uh, над uh, составом uh, нового эликсира феникс, и он uh, uh, тоже обновленный. Uh, то есть рецепт uh, усовершенствовался. 那大家也知道今年疫情中国能抑制疫情主要就是由于我们中国有很多名贵的中药的补发 и, как вы знаете, да, вот в Китае относительно быстро взяли в руки вот эту ситуацию с эпидемией. И благодаря чему да, в Китае эта ситуация значительно лучше, чем в других странах мира. Благодаря тому, что люди прибегают к секретам традиционной китайской медицины. И uh, uh, также, дорогие друзья, uh, если вы хотите получить более детальную информацию относительно Эликсира uh, Феникс, уже нового формата, uh, вы... Uh, мы ждем вас да, 20 декабря на нашем онлайн-празднике, и там вы действительно больше информации получите о этом продукте.